Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Казанский федеральный почтил визитом посол Уганды. Альма-Матер спасет жизни сотен людей. Каковы самые перспективные профессии будущего? Уже в этом году на площадке Казанского университета откроется первый региональный регистр доноров костного мозга в России. Об этом пошла речь на встрече ректора с президентом Русфонда. Подробности в сюжете нашего корреспондента.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 Как КФУ встречал своего гостя, вы узнаете в следующем сюжете.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 Представители Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ посчитали целесообразным изложить и обосновать свое видение проблем современных медиа. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 социальных медиа, проблем взаимодействия, как молодежь влияет на социальные медиа, как власть коммуницирует и использует социальные медиа. Вот всем этим проблемным вопросом как раз посвящена наша конференция. Ну, кроме того, мы посмотрим, как интернет меняет политическую коммуникацию, как взаимодействует молодежь и как мобилизуется через социальные медиа. Милова Владимир Нелюбин, Универньюз. Третий год подряд российской компании по поиску работы и персонала Headhunter проводит HR-саммит по Волжье. Наш корреспондент Анна Глазунова узнала все о перспективных профессиях будущего и не только. Смотрим. Какие профессии в Поволжье скоро исчезнут? Смогут ли чат-боты и роботы заменить сотрудников отдела кадров? И как оставаться компанией-лидером в стремительно изменяющемся мире? На эти и другие вопросы ответили на HR-саммите Поволжье 2018 от компании Headhunter. Площадкой проведения которого стал гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера». Мероприятие началось с пресс-конференции на тему профессии будущего Поволжья. Мой посыл для студентов и молодых специалистов заключается в том, чтобы они выбирали все-таки по призванию и по способностям, потому что ближе к душе что нравится, и увлекаясь этой профессией, собственно, трансформировались вместе с ней, и тогда ничего уже не боялись бы. Директор управления по работе с персоналом Самарского отделения Сбербанка Наталья Ильина отметила три качества тех работников, за которых на рынке труда будет борьба между работодателями. Должен обладать, во-первых, креативностью мышления, способностью к инновационной деятельности, во-вторых, он должен обладать системным мышлением. И третьим, однозначно, у него должно быть мастерство исполнения. Лишь процента на рынке труда от всего персонала кандидатов могут соответствовать этим качествам. Уже в третий раз саммит собирает HR-экспертов и руководителей компании со всего Поволжья. Мероприятие проходит под девизом «Изменения неизбежны», ведь рынок труда развивается очень динамично. Мы организовываем этот HR-саммит, чтобы подготовить HR-специалистов к этим изменениям. Отсюда и темы. Это диджитал инструменты в подборе, в управлении персоналом в процессах. Это управление самими изменениями и формирование команды. Здесь обсуждались актуальные тренды развития рынка труда в Поволжском регионе. Говорили о том, какие сайты являются лидерами по подбору персонала и как найти ценных сотрудников. Необходимо заниматься обучением и развитием своих навыков, адаптироваться к новым тенденциям рынка. В ходе проведенного исследования компания HeadHunter определила список перспективных профессий будущего. В него попали такие специальности, как биоинженер, специалист по робототехнике, архитектор виртуальной реальности, нейропсихолог, и другое. Но помимо технических навыков, необходимо уметь общаться с людьми, вести переговоры, быть креативным и любознательным. В течение всего дня своим опытом и мыслями с участниками саммита делились лучшие HR эксперты. Анна Глазунова, Леонард Валетьяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделя Шимилова. До новых встреч в эфире.